Этика сетевика. Многие люди вообще не считают это важным, но я почему-то считаю. Что такое этика для сетевика? Это поведение по отношению к своим партнерам и ко всей своей организации. Это отношение к своей организации. Это видение своей организации через какое-то время. Большинство людей видят свою структуру в рамках полугода. Некоторые умудряются видеть свою структуру в течение года, но большинство людей видят доход, который они зарабатывают. Это вот такая вот дальновидность. Дальше лужи, в которой я сижу, я смотреть не могу. Пиво не позволяет, понимаете? Контроль. Есть ряд стран, в которых работают хорошо контролирующие органы. Например, в Соединенных Штатах Америки. И тем не менее, они не всегда умудряются отконтролировать все, что делают сетевики. Итак, огромное количество компаний на нашем рынке СНГ. Прежде всего, в русскоговорящем пространстве. Это финансовые пирамиды которые прикрываются инвестированием и прикрытые финансовые пирамиды, которые прикрываются услугами или каким-то электронным продуктом. Давайте разберем, что есть финансовая пирамида. Финансовая пирамида это когда ты находишься в системе, в которой людям продается бизнес. И бизнес во главе угла, и он гораздо важнее, чем тот продукт, который продается. И ты сам понимаешь, тот продукт, который ты покупаешь, его можно купить ну, где-то на стороне, условно, сходя налево, дешевле, а порой и более хорошего качества. Но ты покупаешь, потому что тебе баллы нужно делать. И получается, что ты находишься внутри системы, заложником которой, в общем-то, и стал. Итак, во многих странах в сетевом маркетинге запрещены движения финансов, и подобные финансовые схемы, и большинство европейцев нормальных боятся финансовых пирамид. Вопрос, почему у нас это так развито? Потому что нету контролирующих органов, которые бы давали лицензию на инвестирование и запрещали бы вести финансовую деятельность многим людям. Сейчас огромное количество людей лезет в то, чтобы собрать деньги с населения, в общем-то, предложив им выгодные а, вложения под большие проценты. Вспомните список компаний, МММ от кэшбэри ничем не отличается. Голдекс и другие подобные компании, в которых можно вложить деньги, как-то их выгодно сохранить, это все финансовые пирамиды, в которых вы потеряете свои деньги и поможете потерять их своим людям. Так вот, в этих компаниях продается бизнес, в которых ты можешь заработать на том, что другие люди вложат, и ты получишь с этого процента. Ты заработаешь на том, что другие вложат и потеряют. Внимание. Ты заработаешь на том, что они вложат и потеряют, и помогут другим потерять. Это называется хреновая этика. Вот если бы в России, например, или в Казахстане, или в Украине было так. Если благодаря тебе люди потеряли 10 тысяч долларов, пальчики отрубить миллион долларов. там, Если мальчик отстричь что-нибудь побольнее, может быть... Поменьше бы людей этим занималось? Может быть и поменьше. Если бы какая-нибудь бабушка, которая затащила своих соседей в криптовалюту, умудрилась остаться без квартиры, и ее там детей за это посадили, может быть дети на этапе рекрутирования этой бабушки уже бы ее притормозили. Понимаете? Огромное количество людей вообще не понимает, что такое этика. Им наплевать на свою структуру. Самое важное, чтобы я заработал на своих людях. Самое важное это то, что я создам, с ними заработаю со своей командой, там их 3-4 человека, а дальше хоть трава не расти. Так вот этика это твое отношение к низам организации, к тем людям, которые пришли через 3 года, которые вложились и которым ты должен, если они потеряли. Ты лично должен, это этика в сетевом маркетинге. Если нет, то ты просто обычный воришка, обычный сетевичок варишка который умеет что-то там записывать, строить сети, рифовод, жулик, а не как по-другому. Настоящий сетевик ⁇ это человек, который очень ценит и уважает свою команду, благодаря которому люди вообще не теряют денег. Это человек, который позволяет создавать своей команде пользу для клиентов и тем самым зарабатывать в своей команде и самому тоже. То есть настоящий лидер ⁇ это человек, который хочет сохранить свою организацию, и он создает ее для того, чтобы она осталась с ним надолго. А не тот балбес, который бегает с компанией в компанию для того, чтобы «О, новая компания!». Знаете, можно так «О, новая девка!». Точно так же. Там точно так же многие люди ведут себя в бизнесе, потому что, извините, этики не хватает. А это просто недоразвитость. Это именно недоразвитость. Огромное количество лидеров являются людьми, у которых нарушена этика. Поэтому не ходите за такими людьми, не уважайте таких людей, критикуйте таких людей. Не будьте среди них, будьте от них как можно дальше. С вами был Зайцев Алексей.